Мы еще раз вас поздравляем всех э, с Новым Годом, с Рождеством. Поддерживайте детей, коледуйте, вместе с ними пойте песни. И я хочу сказать всем огромное спасибо, очень особенно мамам и папам, концертных составов. У них очень э, такой насыщенный график, и они стараются, конечно, но при всем при том, что все отличники. Я так Не трудно народ. нашу программу, еще раз всех с праздником, артистам огромное спасибо за ваше выступление, я думаю, что вкусняшки найдут каждого артиста, но а младший концертный состав пока не добавил. и мы, наверное, с Алексеем Малчин тоже вкусняшками вас удастим. Итак, всем огромное спасибо.